Эй, дыши давай! Черт. А вот и отморозки! Фу. Ты что за хрень сгорел? Ты кто такой? Я коллектор. Ты меня не знаешь. Это Дзянчэнь. Теперь он глава банды «Гадюк». Ну что? Кто заплатит долг? Сколько их всего? Мы насчитали 26. Берем Берём Дзянчэнь на сегодня. Шанс только один. Ах. Поймать всех до одного, чего бы это не стоило. Поползет глушок, и они испарятся. Всем занять свои посты. Понял? Он здесь. Захвати топор. Почему вас так и тянет друг друга поубивать? Где они? Кто отдал приказ? Кто? Как ты поймаешь столько головорезов? Разберемся. Ты не умрешь, пока не выплатишь долг. Понял? где он? Криминальный город. В молчанку играешь? Бёрнсик, в комнату правды. Сядь прямо.